Всем привет, дорогие друзья, с вами был Чен но сегодня будем продолжать проходить Battlefield 4. В прошлой серии мы начали ее проходить, потом, получается, мы там зачищали, там, получается, территорию от э, врагов, там, потом сейчас вот э, по нам вертолет начал резко стрелять, в общем, и не, и я не мог, почему вот, 5 попыток, по-моему, сделал, ну, если не ошибаюсь, и не смог пройти там дальше. Подсказали в комментах, что надо именно точь-точь за ними идти, но сейчас мы будем так и делать, пытаться, если получится. А вы пока, а я... Хочу пожелать всем приятного просмотра и приятного аппетита. Те, кто кушает или не кушают возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое. А сейчас мы будем продолжать, в принципе, проходить. все так, ну там, получается, да, вертолет полетел. А, опять это загрузочка. <как> так, ну, по сути, да, там так и должно быть. Не, ну там про проблема в том, что просто меня убивает единственного. Их-то не убивают почему-то, они какие-то бессмертные. А меня убивают сразу, по мне шмаляют почему-то. По ним не шмаляют. Они тоже там, там, четыре человека, а по мне почему-то шмаляют. Как будто я самый, самый, самый лысый, что ли. Офигеть. Взяли по мне сразу шмалять, начали, и все. Не по ним, я хоть они вообще по ни разу не трогали. Сразу по мне шмаляют и все по-любому. Офигеть. Походу, я там реально какой-то важный человек. Хотя, в принципе, мы еще не знаем, кто наш герой особо. Ну, мы не поняли еще. Мы тут только вторая серия, куда по еще рано. Мы где-то в третий, четвертый поймем, кто мы такие. Может быть в этой серии даже. Посмотрим. Все уже загрузилось. Ну, вс, в принципе. Там будет вот. да? Да, да, купцы есть. Так, Юс, чего? 2Х Мэн ученый, пол драйв. А почему мне.. Меня... Меня... Стоп, daio. чего? Стоп, а почему у меня субтитры стали не русскими? Стоп, не понял. Там субтитры рашин А, нет, субтитров там нет. Та <сосить> <сосить> блин, Бежим! Бежим, Побежали, пацаны, меня уже упал убили. По-моему, да. Что здесь? А я, я и больно, больно. Бежим, бежим, пацаны, куда бежим? Куда бежим? Я в стену бежал. Да, бежим я сказал. Куда бежим? Я не понимаю, куда мы бежим? И риска И риска где? Мы куда мы бежим? Я не понял. Так да, куда? Он улетает, куда он улетает? В смысле, он за нами прямо летит? А вот он, стопа почему стрелял, он не дам? Так, где он стрелял? В смысле? Риска, ты чё? Блин, все хана, мы не, не успели. Дороги! А вот вертолет Ты хочешь меня раздробить, Я что ли? ты ч хана. Чё не раздробили, вы чё? чё? Да куда еще на нас колонна упала какая-то? Чё ты помнишь, мальчик? Чё происходит? Чё поплыли куда? А, понеделька блин, аквапарк, блин. В смысле, куда? Вс ⁇ хана. Я. А что, творится вообще? Вот нормально, блин. Пришли. Вс ⁇ хана. Это наш разбился, да, или это их не. Вс ⁇ сдох. Ч ⁇ происходит вообще? Трэш какой-то. Я вообще такой не понимаю. Ч ⁇ происходит вообще? Я минуту такой смотрю, цену не понимаю, что происходит. Мы живы? Что-то я немножко колонной привалила мне. Обломками. Да, нормально, я только с восьмого этажа упал, вот так что хорошо. Упал на обломки какие-то там. На меня какая-то фигня упала. Придавило меня. Не, я в порядке вообще. Я шикарно себя чувствую вообще. Я какое-то говно упал, тут все горит. Нормально, все, мне. Вообще, без пища пойдем побегаем, что-то. А ему, походу, меньше повезло, да? ё -я. Да, да. да все хана ему. Отрубайте ему рук, ногу Рыгари и все. Да отруби ему ногу, и он все равно инвалидом будет уже. У -у -у -у. Сейчас сгорит нахрен. Либо э, ну, инвалидом будет, либо он сгорит. Вы решайте, пожалуйста. Рейкер, мне нужен а чем? Да, отрежем Рейкер, ногу ему, не что ты делаешь? Рейкеры, иди сюда. Так я помогаю сюда, давай. Да нет смысла. Да, кстати. Ему какая разница. Нет, ну там топором был, был хорошо. Ножом было больнее да. но ну, а что ее делать то в такой ситуации? Ну ничего страшного, теперь придется... Ну, блин, ну подделаю, там, короче. Ну как мельник, у мельник тоже вообще на ногах искусственный искусственных ходит нормально, он тоже будет теперь. А что делать? Тут все горит, в окне все. Лучше уже так, чем вещать все плохо. Все поехали. Врачу поехали. А это я за рулем, да? Нифига себе. Давайте я за рулем. Впервые, кстати, в этой игре будем за руляк. За рулем кататься. Поехали. Ай, блин, я загорел. Давай сносим, а нормально. Так, куда ехать? Стоп, а че направу мне ехать не я знаю, надо? Я, я тоже не знаю, смотрю. куда мне ехать. А ну ладно, сюда поехали. Ну да, просто ехать за это. За это ты вроде ты ты, бы метка там стоит. Мы довезем тебя домой. С тобой да. Ну а с ногой нет. С ногой будут проблемы. Ну че страшно? Чё, куда мы едем вообще? Я вообще, что, происходит? А куда я еду, я еду вообще, блин. Я еду, и что я что могу сделать, если это и и не едет быстрее? В смысле он летит? Ты че? Чё? чё он творит? Давай в мост. В мосту ничего страшного не будет. Не мосту, а в этом под землей. Нормально. Он делся, а он уже шмаляет, я не видел, куда он Вы наблюдать, я вчера, да, он, тут еду. Быстрее. Да вот он шмаляет, по, по, прям подвигатель, офигевший. Ну, чуть -чуть. Поднажми, да я подожимаю а, что прям меня фикарит. Так да куда я уворачиваюсь, нормально? Нет. Давай, в часть машины. Мочи этих мудаков. ну, а ну как мне. Вы серьезно что ли? Да выстрелите, выстрелить! Я убил его! Все есть! Пошел нафиг отсюда, я поехал. не не не не нет. я уехал. Все. Так не должно быть. А, должно. А, так вон, кстати. Блин. А, кстати, вот это вот вначале было. Это вот, это спойлер был, походу. И что? Да, Китае, это спойлер был. Я же отстанет говорю отстанет. в начале, что это было это сейчас. Точно, не себе. Или нет? Да, походу, похоже очень. Порядке, Реально. Серьезно? Офигеть. Я даже не представлял себе, проблема. что это будет в потом. Шаг, и будет война. А оказывается, так и произошло. Слушаю, сэр. Нифига себе. Мы направляемся к восточному берегу Что, всплыл Китая. нормально так кто-то э, че так раз тот э, мужик который много отрубили так он так раз и сдох получается под водой ну да его Моё зажал положение блядь, для миллиарда людей Тими, для, а а кто это ты? он мог стать следующим президентом прогрессивный человек от что не нечестно, свободы слова. Чинджи. Адмирал Чан убедил Чан. немало людей. Что от Зе убили мы. Если ваша а операция мне кажется, провалится, наверное, китайц. у Чана будет нужно ему повод подкинуть реальный объект для всей этой ярости и ненависти. Да. Будет война. Ну да, будет. Ваша задача. VIP Вывести випов из башен G.U. целыми и невредимыми. Ютуба. Координировать эвакуацию будет секретный агент Ласло Ковик. Ковик. Используйте COVID. оружие только в случае крайней необходимости. Там да, у меня точно при придется использовать Траги... его. Шо? Сержант Дан считал, что именно вы должны руководить командой Конечно. и давать приказы. Естественно, я жду Тут главный героев что что? Чем мне будет командовать? Это без преувеличения трагедия. Ну да. Потеряли пол полковника, получается. Я бы не хотел пожалеть о том, что выполнил его волю. Сделайте все правильно. Да Сделаем все нормально. Покрасить все сделали Да. Че, получается, надо кого-то випов вы, вы вывести или как? Интересно, машина ничего не случится? Сбоку Нормально, все будет. будет ну что, звонил жене Дана? Как-то все времени не было, маг. Да и что я ей скажу? Ну, да. Его смерть легкой безмятежной не назовешь, а врать я не могу. Ирландец! <свят> О, блин, куда вы убегаете вообще? Извините, дамочка. То да, в смысле я, они должны извиняться? Они что-то выбежали на дорогу не неположенном месте? В смысле? Боится Еще один. А это нормально, да? Но -то мы тут сбили кого-то опять, пацаны, вы чё? Мы, взбьем мы, между мы опять кого-то сбили? Да, да, Нормально. Ч творится вообще у тут? Ага. В Китае. А вот и мото пехотные войска. О, нормально. А вот они едут. Мотопихотные войска-то обычно. Они нас не палят, да? Естественно. Естественно. А естественно, конечно, хочешь? да. Здание кто-нибудь видит. Опыт да, стоят. О, а, а в вот. в смысле, а ч не противогазах едят? Ну ч, радиация что ли? Ну пока что. А на какой этаж, випов, по Гаррис, я хожу, туда вообще все и... горит. Митинги какие-то, да? Митинги ушли, ушли отсюда, я вот машины кидаюсь. Ой, блин, кто меня стекло разбил? Почему ко мне кидаетесь? Опять Иди, школьники какие-то меня стекло разбили, офигели. Давай, давай школьникам будем валить, офигели. Стоять! Куда он? А, не, нам не сюда. Куда нам? Давай, открывай ворота. Не открывается? Давай, взламывай. Нормально, тут у нас э, взломщик есть в команде. Ч там взрывает? Там реально битинги какие-то происходят, или что? Блин. Походу, да. Ну, ладно. Я бегу. Я пробегаю. А чё нормально мы тут взломали, они тут съят такие, ну вообще офигенно. Это не то же самое, что с так, давай, а, куда нам сюда? Мы сюда. Это, сюда? Я побежал. Откуда я по, я, я, я полез, все Я пошел. Так, нам куда? Сюда. У нас оружия нету, кстати. Ух, это нифига, это, это чё? Ч такое? Что такое? Блин, какая-то. Чуть такой, то определять можно кого-то. 160 метров, нам по-моему, сюда. Окей, все, слез. Нормальный слез. Они а по лестнице, я просто по Чуть не сдох, конечно, нормально. Через фонтанчик поедет? а нормально, мне какая рафиз. Не, в принципе, не выбирать как идти. О, прыгать теперь можно. А до этого нельзя было получать. шпионы могли упустить что-то еще помимо этого. Кто побежали? они побежали? Что они. Можно было через фон фонтан, в принципе, пойти. чем проблема? Крепость. Это Есть сообщение. Прием. Это они бегут? Блин, не пиво. А че а тут вещи разброшили? Почему нельзя? А вот все нормально. Действуйте Окей. Так они в отеле. В смысле, как я должен через отель пройти. Офигеть! Как я должен реально Мы что, через как-то черный код пройдем, что ли? Окей, давайте пройдем. Куда пошел? Тут люди, блин, есть. Главное, чтобы охранник не увидели. А так все хорошо будет на лифте поедем, да? Давайте лифт открывать. Лифт здесь. А, в смысле, а это не лифт? Такие, поехали. Ну, какая разница, там Давай, два лифта. Посмотрим, что у нас есть. Че, бомбу закладываешь? Приготовиться. А, нет. Да, че, бомбу закладывать в лифте бы, конечно, офигенно будет. Коллекцию, э, ага, можно коллекцию сделать. Такое оружие мы не, не обязательно, в принципе, использовать, написали. А что вот, а, уже обязательно? Бар. Небесный бар, что? Это Но я не буду это делать. Все, побежали, побежали. Блин, я уже завалил кого-то. Мы спалились немножко. Да. Придется И ФСБ тоже. Нету. Все, давай, пошли. К чему-то интересному. О, вышли, блин, а? Прячемся. Я спрятался. Я, я в компьютере буду играть. Офигеть их там сколько? Там один чел был уже 10. Все, надо уходить. Пикавер. Пикавер. Че, можно их валить, нет? Или дождаться что-то? Че, че, они там будут болтать? Мне неинтересно. Со спины можно подкраться? Со спины давай со спины же можно убивать серьезно Пополняем. ему все плевать походу ну ладно ну ладно пошли нахрен все я у меня а так тот же чел стоял нет достаток оказывается в смысле ты куда провалился стоять в, в укрытие давай быстрее за балконом следить надо Они да блин как так то ну? рассыпался ты все давай рассыпался все нормально я готов я готов работать а я и тут вообще взрывоопасной зоны в смысле куда ложится я вообще тут... давай сейчас будем бабах нормально Так кто там шмаляет а не понял статую шмалять мне или кто и риска короче у меня вебка зависла я очень такой не, не понял сначала ну реально взял и зависла тупо на записи я только сейчас заметил. Ну я что, давно зависло Минут где-то еще 10, когда мы в отель только зашли. Блин, ну как так-то? Ну зачем так делать, а? Просто зависло, я такой играю, нормально вроде бы. Всё, не, нифига. Оказывается. Уходить? Да он повесил, собственно. Да какой хитрый, я по пяточкам буду стрелять. <связывая> а ч, по пяточкам не, не получилось, да? А где то там? Да он же выжил, в смысле? Ты ч охренел? Я сказал умирать. А он взял, выжил, офигеть. Где пацаны? Я не понимаю, куда они пошли вообще? Ч вы там делаете? Я всех уже зачистил тут давно. Офигеть, нет, не всех получается. Я сейчас как я уэо. Нет! То да у него пушка там, миникан что у него там вообще? Ты хренел, что ли? Ты чего там шмаляешь нет. Офигевший Это просто. Не нет, да. не осталось больше, мы наверх идем. А, нет, нет, нет. Так, куда идти? Тут закрыто все. Наверх, как они там... не не наверх. Защитная дверь. И что, выбивай его. Вот так-то нафиг вот и уже зачтены двери нету. Как легко ее можно взять и сломать. Вертолет в смысле? В смысле? Давай открывай быстрее, они уже прилетели. Базуку там. Да они уже, по-моему, я уже их прострелил. Я их прострелил уже, так-то все. Следить за ними можно не надо уже. Да быстрее, давай сломай. Что ты там делаешь? Что мы пальчиками махлюешь, я не понял. Ч он вообще делает? Там вообще просто обычная идет просто пленка идет какая-то. Ч он делает вообще? На балконе. Блин, реально, спускаются. С что ли? вы Куда вы пошли? Офигеть. Хана. Давай защитную дверь изрывай, неправильно. Молодец. Ч они творят? Давай мы будем тут её слабовать. Мы слабуем, окей, Мы тут их не будем трогать. Да пошли вы нафиг, я тут дверь слабую. Что? Откуда они жмаляют? С воздуха, что ли? Он успокоился. Блин, буйный один попался. Вот еще один буйный. Да где? Убью нафиг. Так, поторопись, он тебя да, пальчиками что-то делает, я не понимаю. Как он сломает, у него даже нет ни скрепки, ничего. Ни лома, я не понимаю, как он сломает все. Стоять, куда пошли? Патроны, в смысле, патроны закончились? У меня патроны закончились, пацаны, можете дать? Иди сюда. У меня патроны закончились, ты можешь дать мне? Отложить на ну, пару минут. Да буквально на пару секунд отдай патрон. Ну... Аллахабар, в смысле устроение вируса? <звы> да, -мо, они побежали опять. -мо. Дайте патроны. Вс, стоп, опять патронов, нормально. Вам хана. <звы> Пошел нафиг, о, о, о, о, блин, бью, блин, блин Опасная зона. Пошел нахрен, а убил Бари. Абил Бари. Пошел нафиг отсюда. Давай. Стоять. Кто тут еще? все я всех зачистил, все хорошо. А нет, не всех, там еще кто-то сидит. Стоять. За статуй за а, сейчас. Да куда ты спрятался? Ты чё, офигел? За статую он хотел спрятаться, Ну, сейчас я спрячусь. Вс, я всех убил. Ты взломал там, нет? Но ну, я вроде всех убил, нормально. Да чё ты взламываешь? Давай я могу выбью эту дверь и вс. Взламываю это. Там сколько можно, я уже пробил ее насквозь. Вс. Взламывай ты вс. Офигеть можно. что там вертолет еще есть? Да нет на вертолет. Где вертолет? На балконе. Где на балконе? Его нет. Где попал? Где? Ой. Ты чё офигел, как ты тут сидишь-то? Ну? Как ты тут оказался? Я не понял. Есть. Теперь, Теперь да? Парни, я так как ты закончил, ты -то, там только начал, в смысле? Он закончил, он там еще и, блин, даже не взломал никаких... Только я кого-то убил, все, он закончил резко. Он бы там 5 часов еще вот это... ковырялся, блин. А, сейчас все закончил. Так ты закончил, да? Нет. Открывай уже там, дав давай. Блин, капец. Ой, очень -очень -очень. Что это за дверь такая? Ногой выбил бы и все, стекло там. Разбил и все. А проблем? проблема? Так, тебе нормально? У тебя есть патроны? Патрон, дай, быстро. Патроны не дает, где так, куда нам? Нам на лист вроде бы, да, на ехать надо? Куда мне идти надо? Куда нам? В номер какой-то зайти, или что? а э, куда вы пропали? Шоу... Так, подорвали что-то. ё -я. Открой. Я могу пройти, в смысле нет. Да в смысле тут нельзя пройти, давайте открывать ее. Там можно же пройти ну почему нет? Вы припозднились. Открой. Наверх через разведчиков требуется время, поэтому я и поменял комнату. Если ты ходишь ковер, мы тебе черт возьми. Тут сейчас горит комната или что? Коридор, заходите. Это недо, да, недо да, спецназовцы взяли что-то взорвали тут. Афигевши. А я ему дверь немножко прострелил, ничего страшного нет. Извини. Где машина? Машина. И в смысле, это Там он, наверное, да? Ну, а что я не стрелял. Это очень важные люди, женщины, муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Так вытащить, чем раз, проблема? О, спасибо, нормально. О, спасибо, нормально. извините, сэр. А ну Простите, можно? Мэр, О, Мокол, не бешу, Нет, ему не не не плохо, что-то его лицо перебинтовали. Да я вижу, блин, вообще весь расстрелянный. Идем нафиг да, значит так. Захватите вертолет, а я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Или есть варианты, сержант. Теперь мы вертолет. Моему мужу нужна помощь. Все это. Да Смазали. я понял. Тогда я его прострелю его, и все, он уже не мучиться не будет. Почему приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам за это. Пошли! Быстро! Верём. Я, я что-то не сержант, Верём. в смысле? Я что-то полковник е. должен быть. Ладно, побежать. Побежали, Побежали. Там, дайте мне пропустить меня. Ему вообще плохо, блин. Он бы на лифте спустился бы как-то через окно. Чему бежать под пули? Ему еще под пули, да, не хватало попыть. Давай, открывай. Ч по телевизору? О, нифига себе телевизор. Че, про... Нету никого. Давай спускаемся. Сэр, мэм, ждите здесь. Ладно. В смысле, Ладно, мы да. не на крышу идем мы а вниз спускаемся. Шадрэкер. Захватите вертолет. Ладно. Вертолет захватить. Давайте сейчас захватим без проблем. Надо их обмануть просто и захватить вертолет. Это вообще легко. Так, что-то. Так, это получается. Сука... Дай, я скарб возьму. Такой себе, если честно. Пошел нахрен что? О, побежали, пацаны. Используй укрытие. Все, я их открываю. Я да ну стоять, ну убей кого-то. Убегай себе. Это это так, укрытие использует он? Я да, я сказал вздыхать. Я его завалил, все. <плыл> плохо. А да ты что тут сидишь вообще за моя территория? офигевший Все, -э, я за коробочками спрятался. Нет, точно никто не прострелил, все хорошо будет. Где он? Здыхай, все, сдох. Этот нет надо еще, еще одну пульку забыл, все, вот вертолет, рейкер, захватите да без он стоит, что он даже не заведенный в чем проблема сейчас захватим, все, давай, посади с него все, поехали вот не да, да да, там сейчас появится 10 человек еще до они же умеют там, разработчики так делать давайте, давайте. как метро, помните, да, прошую серию блин, завалили его нет, он нормальный, он еще пять пули выдержит, нормально он вообще бессмертный. Так да кто прострелил его? Жалко что ли? Жалко? А мне жалко его нет? В смысле вы без меня улетели? Куда? Идило вы что натворили вы без меня улетели? В смысле? Аллахабарк. В смысле они тут еще мне тут будут стрелять? Осторожно я их убил. В смысле, она спавнится и... и ломается резко. Нормально. А -а -а -а, умирать, я сказал. Я сказал вдыхать. Дат. А, нифига себе, внутри кто-то есть. Блин, он засел какой-то, блин. Миньон. миньон засел какой блин, сидит тут. Офигевший. Все, с коробочками поедем, нормально. Поехали. А да никого нет, я уезжаю без вас, все. Коробками, коробки будут у нас. Какие-то с yes, Алиэкспресса по ссылке получается. Эй, у тебя что, клаустрофобия Да. Блин, по меня не лифт и беспокоит. Все дело в высоте. А у него и и высота, он боится, он все боится. Щас пауки тут Пусть, нападут, вообще офигенно пыльтесь, будет. Что? Я эту песню люблю. Хорошие, блин, да, ты что тут не любишь песню? Офигевший, что ли? Пока. хорошо. Ты Опойдите. шоколадный. Не любит он песни, офигевший. Шоколадный. Он побежал какой-то дебил. Мы ч, в начало вернулись то да? Ной шикарно. Вот я и говорил. Вот я о чем я и говорил на текущей позиции нет мы не можем мы уже убегаем отсюда 30 минут с корабля тут я в отеле каком-то. все взорвался все сдохли и вертолет летит пигеть красиво разрушается конечно все а граната Так кто гранат кидает, ну чё? Умирайте, вы чё? Гранаты кидают они тут, офигеть Нормально, пускай на меня падают Умирайте, ну Вот, бежит еще один А уже не бежит Да на меня гранату бросать не надо Ну молодец ты сел, да, молодец Пожалеешь что гранату двое. Все прыгай, правильно. Кто тут? Да никого нет, все хорошо. Все нормально, побежали. Кто тут еще живой есть? Фонтанчики, иди покупайся в фонтане. -то. Я тоже готов был убивать. А умри-то, ну кипил. А да ч он бессмертный такой, в смысле? За сердечно бегает туда-сюда. С... Остановись. Я попал на него, все, он сдох. Нормально, никого нет, все хорошо. Он же купается. Так где он? Где кто шмаляет, я не понял. Нормально же все, нет никого. Не шмаляет уйти они высаживают войска напротив Готовься, напротив рэп! где да они сзади меня, они ложки вообще побежали куда вы побежали, вы дебилы вообще я тут тут. дебилы, да конечно, же они тупые вообще они сзади меня заспамнились, в смысле конечно ну, все, я их всех убью сейчас да они убежали в другую сторону я тучу все, умирай Да, потому что они Всё. дебилы взяли, высадились ли там. Направляемся к реке, там к реке, Так мы вроде в фонтане тут. Какой еще реке? Побежали, давайте, там никого нет, все хорошо. В смысле там тут едет? Вы чё? Ай-яй-яй. Я тебя гранату бросил. ему полную на гранату, да? Блокер! Ты ему вообще надо на гранаты, в смысле? Я отбью Я сзади него, в смысле? Оттуда, Что я теперь сделаю, он? он-то сделать ничего не сможет. <смех> а я надул его. Что ты, что ты... Что теперь ты сделаешь, а? Ай, больно. Так да куда убегать? Я ушел, все, я ухожу. Я ушел, все. Офигеть, просто взял как-то. А у меня патронов нету, что я теперь сделаю? Ай, больно. Ай, больно не надо. Убей ты. Дигл, я... нет, они Дигл, это револьвер. Блин, с Дигла бы получше было. Там да он еще тут стрыжом он со всех сторон. Ну, я побежал туда. Мне здесь безопасно, но ну, этого дебила убью сейчас. Все. На, убью. Вс ⁇ я убил его. Да пяти, в смысле, ну как так? -то? Сейчас похиляю, все нормально. Хорошо же хил тут быстренько идет. Чего? Ай-яй-яй-яй-яй, в смысле, он теперь тут. Там таймер, был. Офигеть. Ушли отсюда, нифигайте, сколько вас тут, не, я пошел. Мы за ним мужика скинули, а как ты тут оказался-то? Нифига! В смысле, что Этот готов, хорошо. этот не готов. Нифига! Давайте, пацаны, успокоимся. Блин, не хотят. Не хотят они спокойно, он вы будете умирать, значит, все. Вы сами выбрали свой путь. Они сами свой путь выбрали, в принципе. Не хотят они спокойно жить нормально. Все, будут умирать у меня все. Да ч ⁇ танк уедет сюда, пожалуйста. Ты мне вообще не в тему сюда пришел. Не так все плохо, блин. Нормально, молодец, высунулся. Красиво все. Все, я ушел. Я ушел, все. Нормально. Сейчас танк да, сюда поедет. понадобится. Вы будете сюда бежать, да? Давайте побежали. Он за нами едет. Хопа. А, и ладно, мне плевать, честно. Куда он едет за нами? Я убежал в районах. Куда они? Они там пропали. Я, короче... Я их быстрее, короче, еду. Бегу. А я уже почти... Да, я почти у реки, кстати. Я вообще, как за что происходит? В смысле, там поубивали людей? В смысле, что... Что, что тут происходит вообще? Копы убили людей, в смысле? Давайте быстрее, я уже тут э, поблизости. Взяли в тех пу, капец. Блин. Здесь все вышло из-под контроля. Это и ежу, ну все, побежали. Ну, сейчас Спасибо. мы еще выйдем из-под контроля, вообще, пидеть, будет все плохо. Давайте, по побежали, побежали. Куда? Ээээ! подвал? В бункер? Ну, и что сейчас вообще очень опатненькая тут. Нужна ну, конечно. Тут у вас трупы валяются, блин, просто. Помощь абсолютно нужна. Будь вон они стоят, депивые. Как Не стойте Отойдите. окно взорвется, и Ну будет осколки, что я вообще. На меня падали осколки, нормально все. А, тут прям нет? Один есть. У них? У них есть, да, у нас нету ничего. У них ну, ну, это, это обычная это... квартира, ну, что ну, ты ловушки хочешь? Как играть? Да я понял, что тут Давай, нужна помощь. Конечно, тут дебилы эти стоят с танками, офигеть. Помощь, конечно, нужна. Что хотите тут? А у нас ее нету. У нас проблемы с этим. Очень большие проблемы. Со временем. Ну да, нормально. Это значит нормально. Вы Наш путь танком. Да? Нет, танк уехал, уплал в другую сторону. Пошел нахрен. Как этого Или... Да вон река, в смысле? Вы что? Вы что, угораете? Вот там река уже. Побежали. Бежим, пацаны. Так, тут есть взрывчатка? Ага, вот. Это она или вот это вот? Тем вроде бы вот это должно быть. Я взял эту взрывчатку. Давайте, где танк? Че? Ч мы куда? Танк вроде куда-то туда поехал. Надо его найти сейчас. А вот он, кстати. Что ты там? На тебе, на тебе. Хана на все, мы его разбили. Прясно, чувак. Это вообще а тупой танк, рэкер. ты куда рэкер. крутишься, ты чё, ты все сдох Танк сдох, Все. Ха-ха, лох На тебе гранату еще. На всякий случай, если не сдох Все нормально, мы танк убили А вот тут еще один кстати. Стоять! На, на! Пошел нахрен Танкисты недоделаны. Валим, валим, да. Согласен, надо валить. Всегда Бибип. В смысле куда? Бибип. В смысле? Где корабль? Я не понимаю. Что ты говоришь? Тебе подорвать надо еще? О. Кстати, вот приплыл лодочка. Вот это корабль наш, мир. Временный. Ладно, давайте. Открывай ворота, все, мы поплыли Мы поплыли. Мы а, поплыли, ага, вполне Нормально. В нормальке. Поплыли. Это крепость. Это могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, могильщик. Да? Окей. Это старое ржавое бедро, крепость. Кремль есть, о, нормально будет. Это крепость. По вам ведут огонь, могильщик. Повторяю. Могильщик. По вам ведут огонь, дол... а, Нет, не види, не надо. Блин. Ну это, походу, не... Это просто... И где огонь? Да, по-моему, взрыв целый нормальный. Так да куда-то... Ты... Это да, не нормально, пожалуйста, реально. Задолба. Почему именно надо врезаться в нас прям? Тут оно было бы где-то в море, блин. И все нормально было. В океане где-то. Да это не ориди, все нормально, он даже и не врезался. О, все, начинается. Посмотрите. Все эти люди клон, как за нами. За нами, Ну да, за нами, Владис, Мы не Я своем уме. Я в своем уме. Что это как за странно? Не, ну я понимаю, что он хочет спасти всех. То да, да, они сейчас приплывут все. Да, трех сейчас они возьмут, спрыгнут трех и, и спустятся с лифта, трех да, трех или, трех трех трех или трех с подвала выйдут и сейчас приплывут тебе. Да, да. Куда я про? Чего? Что это было? А что у пол провалился в смысле? Я решил поплавать что ли или чё? что происходит вообще в этой игре? Давайте побыстрее, доктор. Я то мы людей сбиваем, то мы беженцы беженцы проваливаемся сквозь э, текстуры. Что пример. происходит? Ну, у на борту? Полагаю, от 350 до цифру скоро получите. Это нормально да, Что поиграем в Артангу? бы нет? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. А может быть и нет. Но это надо посмотреть. Достигнем мы титаны или нет? Вы Спасибо, лейтенант. Лейтенант. Так я лейтенант, да? Ну ладно. Так я сержант и уже лейтенантом стал. Нормально. За один день. Так, что, новая миссия сейчас начнется, да? С лейтенантом. Так, где я? Ч ⁇ больница, что ли? Что-то мне плохо. Они не больница, где-то в какой-то казарме. В смысле, что происходит? Что я вообще тут забыл? В смысле, это я вообще-то на лодке катался, тут уже тут оказался. Часа. И я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Ну взял, заснул себе и все. если хочу спать. Если я она набегался целый нет. день. китайцы уволил, блин. Кстати, тут ирландец был. Тебя водить не стал. Ирландец. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. А, типа нет возможности. Я не, я не спал неделю, да, получается, до этого. Возможности у меня не было, да? А, так мы, получается, на корабле, да, сейчас? Или на подводке. А где мы вообще находимся? Как вы можете мне сказать? Есть. Ты что-то говорил? Только не говори, что всю эту хрень, навигацию, локатор, охлаждение чинить нам. Да, надо. Хоть двигатель работает. Дизель это Божье благословение. Это почему? Свечей зажигания нет. Какие? К счастью, уже работали. Они ничего и не что, ключи лет назад? Походу. Ну ладно, все с вами Я пошел. Слушать их не болтовню с этими. О, нормально. Слово. Пускай чинит, что я буду тоже тут сидеть. Как китайцы ну, Да, китайцы, конечно, офигевшие. В смысле, не через них Ладно, пойдем А, сюда. Давай. Просьба всем, кто... понимает, кто... чё это? Ч происходит? Ох, нифига, здорово пацаны. че че сержантом еще не в сержант У нас конференция какая-то идет вновь или, или че так, простой а акану гидравлика смотреть основные подводящие трубы и проверить посмотрим давай что пойду а посмотрю то да, надо восстановить а мне много чего надо но я не это делать не буду а куда нам в смысле нам куда сюда Офигеть, какая она большая вообще о, так, ага, понял. Столовка тут получается. А тупзик есть тут нет? Медоцелкован да. Медоцел. Муж заговорил. Но возможно травма головы у него серьезнее. Потом чем... опять а, пуль прострелили, в смысле и куда? Вы с ума сошли? Там мой муж. Мне очень жаль. Чем сдох? Пустите меня. Они вроде живой. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, Мэйм? Она с нами. Пропустите ее, салаги. Да, салага. Пошел отсюда нафиг. Я тебя сейчас уволю. Не будешь здесь больше работать никогда, блин. Надо сделать томографию. У него может быть кровоизлияние да в. его у него и вообще его... он сейчас сдохнет. Большая вообще. часть нашего оборудования отключилась из-за импульса. Мы планируем встретиться с Титаном после Ну все, теперь он встретится с техника. Богом. Я буду пристально наблюдать за вашим. Я останусь с ним. У меня есть подготовки. Хорошо. Я буду рада любой помощи. В смысле, хорошо, рада выставка помощи выставка. и закрыла нахрен. Все. Кажется, Офигенно, блин. Какие-то вы странные с. очень, если честно, ну ладно. Взяли, закрыли его, блин. Помочь хотел человек, блин. Так, давай открывать. Для меня это запретность. Блин, глупость Если, если из разжигает войну, то он может и по нам ударить. Конечно по может. Может Наверuve, такое. Вс что, что хочешь, что может быть. А ты не без.. Это а я вообще не паникую. Знать, наверняка. О, так, а чё тут? Электронное снаряжение. Ага. И чё? А, не, можно пройти? Нет. А где он? Ты куда ушел? Стоять. Открывай давай. Э, Владис, хороший парень, но да, хороший парень, да что-то я может, и потерял может, его. Не должен действовать вопреки решением командира. Это плохо влияет на сплоченность. но ну, командиру плевать на это. Но с другой стороны, нельзя забывать, ну, да? Да. чем это я вообще? Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. В смысле яс сразу? Ты да вообще не понимаю э, что э, происходит тут э, вторая серия только идет? Ба. Что происходит? Эй, как было? Что вот, творить? У нас 396 выживших. В основном женщины и дети. Мы сделали доброе дело. Ну да. А, -а, -а. остальные все сдохли. Сколько а там в городе Давайте было? Миллион. Чуши, что они враги. Нет, конечно, нет. Но это не, а, не было туда идти? Реггера. А что не туда идти написано? Да ладно, тебе В смысле, а что? карту можно открыть? Поступить правильно А тут карты нету? Не понял, правило. смысле знаю что обсудим. будут проблемы я отвечу перед а чем я написано а куда же ты... отчет происходит да, вот с карты вообще? какого хрена на год уплывал вычета на этом корабле может разместиться пусть и с трудом то четырехсот беженц так тут 306 если гаррисон злится а мы сделали все прочее 300 и 300 четыре человека еще можно забрать Нормально. четыре человека можно еще спасти как то если кто-то в море будет плавать на лодочке. Почему бы и не спасти, да. Ну, только четыре человека. Бежим! Тут тревога, как опять нас взрывать не начнут. Ох, нифига тебе там пропустите. корабли бомбанули. -мо. Смотрите! Капец, титаник бомбанули. Офигеть. Метка все равно прямо идет. Рапустите, салаги. А, О, здорово. Где, блядь, могильщик? Не знаю. Тут корабль бомбадован. Да рейкер. мне плевать на вашу я могильщика, забавься. я смотрю. Ну, Что, регер? Да я тут причем? Нет, я смотрю на корабль, все. Ладно. Не дали полюбоваться э, взрывом. Ну вот и все. Ч ⁇ тебе надо вообще? Могильщик, могильщик. Мог успокойся вообще старинку сразу через эти танец мне нужно видеть что происходит на борту прежде чем он идет на дно здесь действует множество факторов мы не знаем кто на них напал вернутся ли они но ну, надо... у не нужны могильщик вас не подведет сержант -экэр. Могильщик, да командование берет на себя агент ковик подчиняйтесь его приказам как моим а кто это кунду ковику будут подчиняться ага. Подчиняйтесь своему командиру. Если кто выжил, а кто то на них я найду. Валькирия займёт оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Агент Кобик, забирайте свой отряд. А это Кобик? Адитане, мы такой? Будем информацию и Ты кто такой вообще? Берите оружие и У меня даже погонов нету. Кто такой вообще? Ладно. Так, ну-ка. Скар, Эдзи, Фамос. Так да, блин, да мне хе, не он нравится, я не знаю. Ч это маска? Так там радиации вроде бы нет, нормально. Чем мы брать будем? Никакое загрязнение я нет. Я приготовил надувной катер. Идите. Надувной катер? Мальчика. Лодку типа что да то Для рыбалки там берут такие. Ну, типа такого что ли или как? Ну да, ну да, Пропитесь, кстати, да. Время на Сержант Рейкер, Давайте. Давайте, я, я с радостью поех поехали. Ну, наверное, в следующей серии, потому что... Ну ладно, мы сядем, в принципе, но я не знаю, ехать сейчас будем, не будем. А я могу сесть, нет? Понимаю, агент. Он Давайте, он спускайте на меня на крайнюю. Вот а куда мы едем? Так метки нету а меня чуть сюда не так э, гэт, э, э, а это и сколько э, э, у нас шесть хоть шесть. примерно времени прежде чем он пойдет дну. а у к нему поехать? ну сейчас давайте посмотрим а нормально наслаждаемся главное чтобы вас не укачало делаете свою работу. Вот он на наслаждайтесь, пока и рыбки тут да. будут, прыгают. Дельфинчики. Да, наслаждайтесь Я никого не вижу! а он сдох уже, потому что там сгорело сюда. Да естественно, там что, горит. горит. Сейчас это бы она еще, еще не Дыра какая-то должна быть. Корпусе, ну да. В принципе, логично. Из за этого она и тонет. Не, ну если главное, чтобы она не под водой была, как Титаники. Сюда. Там будет хуже. А вот, кстати, вот а Вот мы, да. вот мы приплыли. Все, все, выходим. Мы приплыли. все давайте. Что, внутрь можно сразу? А, ну чё, Офигенно. приплыли а, Давайте, полезли. А что тут коробка? Какая давайте, что я последний вообще идут. Нормально? Медленный, конечно, конечно. Все нормально. Вентиляцию, вентиляцию. Хотя тут вентиляции, кстати, нет. Ну, это типа вентиляция должна быть. Была. Когда ну, будет, будет плохо. По-моему, тут реально все сдохли. Мне кажется. Не кажется. Жода живой похода, еще не? есть? Будьте осторожны. Я осторожен. Естественно я осторожно. я вообще самый первый буду идти сюда, проверять, что тут есть. Приведёт... Что это, какая-то пушка лежит? Да нет, пушка нет. Не Все, тут нормально. Нифига, как быстро не пришли сюда. Вот уже. люк. Рэкер Там закрыто. Кто, где люк? А вот люк реально, давай открывай его. Тяжелый давайте все вместе открывать он тяжелый тут. 200 килограмм весит Мы спускаемся туда? Плавать, не, умеешь, а? не я как разучился вверх. уже не я Это вообще как э... и уже выше моря. Приготовиться. не я плавать не умею разуме вообще нет, никак. я не пойду нет я сейчас устану и все я как бы сити плавать не умею вообще никак Блин, нормально что плаваем ну ладно а если утону так это уже не мои проблемы будут все поплыли по-моему меня эта фигня особо не поможет если честно я за задохну сейчас не баллона даже нет никакого г -э так г get ту за д dds а д я понял все плывем нормально сейчас будем эту DC искать диск какой-то получается или что так все взорвалось он все тонет всё, блин ну будем искать его нормально так нам куда сюда да. блин как по по ну, нормально под водой горит все а в чем бы нет горит реально что тут с физикой вообще проблемы большие очень все горит под водой да как я боком плыву нормально вообще? Давай прыгай. я боком плыву так вот, умею. Нормально. Да, да как вы тут уже оказались, вы там на другой стороне были? А тут ничего нету, кстати. Ну куда идти-то? Э, в смысле я застрял, куда я не готов? Давай быстрее открывай, что рушится уже, вс ⁇ Вс ⁇ уже плохо он переворачивается, блядь. Не-не-не, вот вс ⁇ плохо. Дача найдем. Сюда? Не Данил, да. А, нет, сюда. Наша задача Данил. найти ДЦ, блин. Так, День. генераторы туда? да? Нормально. Че, где? Где? Наша задача забрать. А вот. Сейчас заберем данные, все хорошо будет. Не волнуйся, генерал полковник. О, тут даже же выживший есть, нифига, нифига, нифига себе. Не мы восходим Не, сдохнете, <смех> <смех> волнуйтесь. А как я его спасу-то? В смысле? Тут нет никакой решетки. Ой, Они, мертвы. Пошли. два. Мы их не оставим мы справились бы минут за девять, а вода прибывает, мы вытащили уже трупы. Оставляем здесь, Ну ладно. Не у вас. Черт Ничего не поделать, пойдем вперед, Ну пошли все что? ну вы, вы сдохните, Он у меня получит, нужно идти здесь? а Потому что они еще рехнулись всем, взяли и закрыли подсунул. Они походу уже знали, что будет затоплено все Пойдем. я прошу вас. Ну все, ханаим. А ты, маги. Все равно тут выжить невозможно, в принципе. Ё мое творится вообще здесь? Офигеть, давай, из-за этого диска мы вообще страдали. Ты чё офигел? И он ещё забрал тебе его. Не, я так играть не хочу, не, это так неинтересно. Ну я слышу тоже, но мне надо, короче... Escape. Ну короче, будем из Титаника выбираться потом следующей серии потому что мы и так заигрались я планировал сейчас закончить уже после вот этого когда мы приплыли но мы уже диск собрали так нормально все надеюсь вам видео понравилось если хотите продолжение третьей серии то ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока пока